Гастрит знают все, слышали все, и некоторые с ним знакомы лично, к сожалению. Но то, что обозначает ассоциированность с геликобактерией, нужно будет нам прокомментировать. Как говорил главный гастроэнтеролог России в свое время, у которого я училась, он нам всегда подчеркивал, что, ребята, ключевое слово в этой формулировке – ассоциированный. То есть в этом и заключается сам вопрос, как геликобактер пилори ассоциирована с гастритом существуют ли они параллельно или у них есть какая-то взаимосвязь и взаимозависимость. Вот в этом мы сегодня с вами и разберемся. Для того, чтобы понять, как происходят процессы, патологические процессы в желудке, которые приводят к гастриту, а затем к следующим проблемам и патологиям, мы с вами рассмотрим весь блок, диагностический блок и лечебный блок, которые мы используем в нашем центре. Диагностика состоит из шести блоков, по которым мы сейчас с вами пройдем. Первый из них – это анатомия. Я буду комментировать каждый блок, а вы задавайте вопросы, если вам где-то что-то будет непонятно. Значит, первый блок, который мы с вами рассматриваем, это анатомия. Что значит? Где расположен желудок в теле человека? Вот это местоположение желудка – это очень важный момент – который определяет, во многом определяет функцию желудка. Желудок крепится на уровне 11 и 12 грудного позвонков, вот здесь, и имеет собственные связки, которые помогают ему держаться именно на этом месте, не смещаясь. Кроме того, топологически желудок прилежит к поджелудочной железе, печени, сверху диафрагма, с отверстием для пищевода, а ниже органы брюшной полости, в данном случае кишечник. Если где-то в, в этой структуре происходит смещение, и желудок теряет свое нормальное положение в теле, происходят нарушения всех коммуникаций, которые подходят к желудку. Это и сосуды, и вены, и лимфатические протоки, и нервы. Значит, ну если образно говорить, мы возьмем и потянем какой-то прибор, конечно, за ним потянутся все провода, которые к нему присоединены. Так же получается и с желудком. Это один момент, почему нам важна анатомия и его местоположение. Второй момент. Если сверху будут на желудок давить органы э, грудной полости, да, например, диафрагма по каким-то причинам стала провисать, она будет давить на желудок, смещая его к низу. Если внутри брюшное давление повысилось по каким-то причинам, тоже будет давление происходить снизу на желудок. Если печень увеличилась, например, или в застой в поджелудочной, все окружающие органы имеют определенное свое воздействие на желудок, если нарушается их местоположение. Вот этот макроблок мы и рассматриваем, и называем в данном случае анатомический. Для того, чтобы лучше понять, как влияют прилежащие органы, в частности позвоночник в данном случае, рассмотрим следующее изображение. Вот проекция желудка на позвоночник. Это если бы мы убрали все, что между позвоночником и желудком находится и вокруг, у нас бы получилась вот такая простая схема. Вот здесь мы с вами можем посмотреть, и потом э, увидеть детально. Значит, что начиная с 6 грудного позвонка, где входная часть в желудок располагается, то есть проекция 6-й, 7-й, 8-й грудной позвонок – это вход в желудок. 9-й, 10-й, 11-й – это тело желудка. 12-й и дальше 1-й, 2-й поясничные – это выход из желудка. Соответственно, если будут какие-то проблемы с дисками, с позвонками – с какими-то связками или э, органами, прилежащими к этим областям позвоночника, это все повлияет и на местоположение желудка, и еще раз вернусь к тому, что повлияет на расположение артерий, вен, лимфатических протоков, нервов, связок, мышц, которые все обеспечивают в данном регионе. Вот это значение того, например, спондилолистез, недавно к нам обратилась женщина, у нее спондилолистез, 9-10 грудной позвонок. Они говорят, ну, конечно, есть спондилолистез. Но главная наша проблема в том, что у нее есть язва желудка, которая не лечится. Есть желчный пузырь, который уже удалили, но все равно проблема здесь. И все время воспалена поджелудочная. Что делать, доктор? Обращаются они к нам. Я спрашиваю, а посмотрите, пожалуйста, что с позвоночником? Да, у нее там спондилолистез. Ну так вот, в данном случае мы вам демонстрируем, да? с вами понимаем, что отсюда-то от спондилолистеза вся эта история и началась но пытаются разобраться с последствиями. И чем пытаются разобраться? Ну, конкретно в этом случае 8 таблеток назначено. Теперь скажите, как будет эффективно лечиться язва желудка семью антибиотиками, денолом, омепаразолом и всеми схемами, которые известны. Она лечит их уже 8 лет, эти проблемы. И к чему придет этот процесс, примерно можно предположить. То есть вот Поэтому мы рассматриваем очень подробно данный макроблок. Следующий. Это еще раз пройдем потому, ну просто чтобы у вас зафиксировалось, каким образом привязаны артерии, каким образом привязаны артерии к межпозвонковым дискам, как они выходят здесь и как они проходят каким органам. Да? Все эти изображения мы потом вам также в в нашем инстаграме предоставим, чтобы вы могли подробно их изучать. Вот я здесь обозначила желудок, который, вот смотрите как, отвечает вот этот сегмент, частично также и здесь, частично также и здесь, вот эти три региона, они все будут отвечать за то, чтобы кровоснабжение в желудке было эффективное, а значит, что, чтобы он стопроцентно выполнял свою функцию.